Добрый день! Меня зовут Екатерина. Моя дочь Даша уже третий год посещает курсы английского языка в школе ILS. Хотелось бы оставить свое мнение об этом. Нам очень нравится. Мы искали курсы рядом с домом. Нам очень удобно, что пять минут от дома и Даша уже на курсах. Мы очень любим путешествовать, и Даша побывала вместе с нами уже более в 10 странах. И, конечно, очень важно, чтобы она могла общаться за границей, решать свои проблемы. Поэтому нам эти курсы очень сильно помогают. Я замечаю, какой у моего ребенка прогресс. В школе Даша изучает, в общеобразовательной школе, Даша изучает английский язык со второго класса, но за это время. Поменялись уже три учителя английского языка. У каждого учителя свой подход. Конечно, тяжело перестраиваться с одного педагога на другой, на другого. Поэтому мы очень рады, что в школе английского языка Диана Валерьевна постоянно с нами, неизменно. Нам очень нравятся учебники. Они очень качественные, очень хорошие, все понятно, яркие, доступные. Непростые, не примитивные. Я считаю, что это очень важно. Также в школе АЛС Даша изучает не только грамматику и правописание, но Даша очень много разговаривает. Это видно на фоне других учеников в ее, в ее классе в общеобразовательной школе. У нее очень хорошая успеваемость по английскому языку. Курсы очень много дают. Ее, конечно, выделяют на фоне других учеников. Также мы очень рады возможности, которые нам предоставляет Диана Валерьевна, в том плане, что раз в неделю мы можем разговаривать по интернету с носителем языка. Это очень большой бонус, это очень хорошо влияет на на понимание языка, на я смотрю, как она раскрепощается я вижу, что ей очень нравятся эти занятия. Она получает большое удовольствие. Она учится формулировать свои мысли, не стесняться, не закрываться. В общем, благодаря школе АЛС мой ребенок развивается. И я думаю, что он будет очень успешным в жизни. Спасибо большое Диане Валерьевне и всей школе АЛС. Мы обязательно будем рекомендовать ее всем своим друзьям и знакомым. ILS. Your bilingual future